Я в небе лечу Тучи грустить с вами Я не хочу Небу закрыли вы Путь с собой Тучи разгоняю вас с Мольбой, разгоняю вас с Мольбой Птицы из разных дар За облачную далью яркий свет, там и маленькой печали вовсе нет, ни разлуки, ни тревоги, лишь любовь, Боже, ты меня к полету подготовь, а за облачную далью. моих крыльев ты не требуешь капли подсушили что сеял до махнув крылом взлетаешь И с каждым годом выше от земли И вместе с ветром тихо напишешь Все лица, как млечный путь туман, Не говорите жить без Бога лучше, по путь закрыт к высоким небесам, а заоблачная. Ни разлуки, ни тревоги, лишь любовь, лишь любовь.